Салют всем, здравствуйте. здравствуйте. А теперь у нас в нашем медиапространстве Татьяна Мужицкая, которая только что взорвала эфир. Я, знаете, я не удержусь, я прочитаю несколько, несколько, много прочитаю слов благодарности из чата нашего. Татьяна, спасибо, Мужицкая крута. Спасибо, Татьяна, спасибо. Очень полезные советы буду поддерживать от настроения сотрудников. Очень доступно, отрезвляюще, очень ценно. Благодарю супер «Суперэфир». И так далее. Ну, и это для меня очень радостно, потому что, потому что сейчас очень велик соблазн уйти в такое состояние. Ну все, как можно вообще жить, думать о пирожках, когда тут мир рушится, ребят, но. Ну... Это само собой, а это само собой. Мало того, да. когда ты э, вкусные пирожки приготовил, всех накормил и создал атмосферу, думать о том, как рушится мир, гораздо проще. Уже понятно, что с этим делать. Слушайте, ну существует уже огромное количество ценных советов, а то, что вы сейчас сказали, просто вообще кладезь, конечно, как концентрат такой, да, что поменьше новостей вот этих вот смотрите, потому что, как ни крути, они являются, увы, информационным ядом. Да, да. Это токсичная история, поэтому надо опять же понять, отделить полезное от неполезного. Полезное – это то, те новости, которые точно влияют на мое принятие решения. Я же сейчас все время говорил, что главная да. история – научиться отделять то, на что ты можешь влиять, от того, на что ты влиять не можешь. Да? Если эти новости они на мое принятие решения влияют, ну, например, если я водитель, мне важно знать, где перекрытие да, в улице. Да то я за этим слежу. И не просто посмотрел новость. Очень важно здесь сделать так, чтобы дофамин вырабатывался. Что это значит? Я посмотрел новость, принял на основании нее какое-нибудь решение, и я уже молодец. Ну, вот если я водитель, я понял, что тут перекрыта площадь, да, угу. здесь неважно с чем, я нашел обходной маршрут, все, я молодец, у меня выработался дофамин, я не зря смотрел новость, из-за чего вот это вот становится ядом. Потому что никуда эта энергия не девается, она накапливается, она как мирный атом в каждый дом, да, она не становится реактором, который бы снабжал энергию всю систему целиком. Очень важно задать себе вопрос, я хочу посмотреть новости, зачем, чтобы что. Может быть для того, чтобы с мамой вечером было о чем поговорить. Окей, посмотрел новость, сделал конспект, знаю о чем говорить, все, не зря посмотрел. Конечно, у человека всегда есть выбор, да, что посмотреть на рутюбе уже, ютуб у нас уходит, на рутюбе что посмотреть. Ну, ну например, Ужастик или что-то позитивное. Надо выбрать что? Для, и, и когда ты Нет, не обязательно. не обязательно. Нет, потому что ужастик тоже. Надо задать себе вопрос: чтобы что. Иногда ты посмотрел ужастик, открываешь глаза, а у нас гораздо лучше все. Иногда люди ровно за этим ужастики uh -huh. смотрят. А некоторые женщины, знаете, зачем ужастики смотрят? Потому что в этот момент так легко вцепиться в плечо мужчин и сказать: oh, да. мне так страшно! Так... А так вот хрен вцепишься, он такой сидит, весь деревянный, а тут вроде бы как То, То есть есть масса причин. Важно только ответить себе на вопрос: чтобы что. Да если я знаю, зачем это мне нужно, то, то пожалуйста. У меня длинный вопрос. Давайте. Значит, есть такой голландский психоаналитик, да. он же ученый-экономист, значит, Манфред Кейт Деврис. Не Я запис... не знаю записал, как... ну, суть все. в этом. Значит, он сказал, а... ну, он не выдумал, он просто повторил за кем-то, да, что в течение истории mm -hmm. мира, а, значит, все и всегда происходило благодаря очень голосистому меньшинству. Во все времена все собрались маленькими группами, выкрикивали, кричали лозунги, и за ними шло большинство. Вот. Сейчас у нас такая ситуация в стране, что мы остались сами с собой, ну как бы нашим сообществом, Россия, да, ее так. пытаются чуть-чуть ну. изолировать. Вот. И звучат от людей, которые пытаются mm -hmm. вести за собой других а, фразы, вот как птицы, они стаи всегда летят на юг, mm -hmm. нам нужно тоже значит, объединиться а, и быть ну сообща вместе. Если, ну. если это было понятно во времена, скажем, Советского Союза, что у всех была общая идеология, более менее общие взгляды, то сейчас у нас, конечно, свобода мнений, свобода. Ну да. атомизация общества. Да, да. Так мы да. Знаем. Как же людям стать большинством в стране, чтобы двигаться к каким-то созидательным. Я не отвечу вам на это. Просто какие-то социологические истории. Я занимаюсь психологией, это для меня психология, это наука о душе. Вот я понимаю, что на человеческом уровне вот сейчас очень важно прям держаться, как это своих, как говорил Как поет, да, БГ, чтобы стоять, да. я должен держаться корней. Да, держа найти своих. И сейчас начинается очень активно все, что касается объединения в социальных сетях, создания чатов вокруг каких-то лидеров мнений. Да? Мы вот тоже там сейчас какой-то марафон, прям мы их все время проводили, но сейчас просто какой-то очень... Где, где проводили? Не, ну в онлайне, да, конечно, угу. да, естественно. И сейчас вокруг лидеров мнений в онлайне начинают как раз люди там в разных разных площадках объединяться со своими близкими по духу хочется знать что ты не один это нормальное биологическое свойство человеческого вида мы люди стоянные животные угу. нам очень важно понимать что у нас есть стая где то что может быть другие считают изгоем нормально. Да, вот э, где вот у меня там разноцветные волосы, да, и, и ко мне там не придут люди, которые считают это ненормальным. И наоборот, те, которые ура, есть такие люди, у которых прекрасно, будем вместе. Потому что в этот момент есть, во-первых, чувство защищенности а во-вторых, это тоже крайне важно, когда человек понимает, что у него э, есть возможность делиться. То есть есть возможность с кем-то поговорить, рассказать о своем дать какую-то свою рекомендацию, поделиться своим рецептом, чего угодно, и запросить совета, но у референтной для себя группы, то есть у тех, чье мнение мне важно, да, и тогда человек гораздо спокойнее себя чувствует и ему хорошо, почему одна из самых страшных пыток это заключение в одиночной камере угу. А может ли человек, даже находясь в каком-то хорошем, правильном окружении, оказаться все равно в состоянии Конечно. негативном Конечно. Вот как бы ему вот выйти но смотрите, вот опять же, не сторонник я вот этого. Что значит негативное состояние? Мы все, жизнь в этом заключается, что мы в разных состояниях постоянно находимся. Даже в течение дня там человек огромное количество разных состояний проживает. Начинаешь думать там, да можно в любой момент себя погрузить в так называемое, как вы говорите, негативное состояние. Начинаешь думать там... Почему он бросил меня, когда мне было 13 лет? Почему? Все, у меня будут слезы, течь, как так вышло? Пожалуйста. И наоборот, можно переключиться абсолютно из любой ситуации в другое состояние. Читайте сейчас самая, на мой взгляд, нужная книга Виктора Франкла, которая Скажи жизни да, да психолог. Книга, конечно. Конечно. Конечно. И потому что она показывает, что есть внешние обстоятельства, но внутри них человек сам выбирает свое отношение, Кто не знает, да, Виктор Франков, состояние. это человек, да. который прошел концлагерь, да. выжил там и вынес определенный... Психологом, да, да. психологом. и вынес определенные идеи, которые да. потом помогли огромному количеству людей жить да? позитивно. Правильно? И, да, и здесь вот эта история тоже, мне не нравится вот это... это такой, знаете, геноцид позитива начинается. Я такой тоже не люблю, потому что пена на губах ангела, это, собственно, там, где начинается ад, да, как mm -hmm. говорил Померанс очень важная история, что можно позволить человеку проживать так называемые негативные эмоции. Очень часто рядом с тобой люди просто не выносят. Чего ты тут разнылся, чего ты расплакался, а ну соберись, тряпка. Не-не-не. Предоставьте ему такое пространство, самый простой приемчик такой психологический, мысленно, но вот подставьте ему таз. Представьте себе самый красивый таз, ну какой-нибудь там, не знаю, вот я люблю такие, знаете, медные, в которых варенье варят, у меня такого не, никогда ложка. не красиво, да. да. Представьте ему вот такой таз и сказать, шикар. пожалуйста, я здесь, да. я с тобой на уровне отношений, мы с тобой. Вот сюда я даю тебе пространство, где ты можешь жаловаться, плакать, ругаться, злиться. Ты, ты человек, я вижу в тебе человека это человеческие проявления, это нормально. Вот сюда я это все на себя не принимаю, я не пытаюсь с этим что-то сделать, я с этим не спорю. Uh -huh. Я ему создаю пространство, где ему можно. Это вообще мое любимое психологическое слово. Можно, можно расстраиваться, можно плакать. Но когда ты это сделал, у этого любого процесса есть конь, он конечен, да, есть финал. Все, дальше мы это, значит, таз все вылили и, и сказали, ну хорошо, вот я с тобой была, теперь пойдем по моему посуду, не знаю или поговорим. О том, как нам бюджет разделить, чтобы нам хватило на все в нашей семье. И это очень важно, потому что любая попытка человека за запихнуть сказать не плачь, там, не злись это запихивает эмоции внутрь, это как бы призыв, не живи. Uh -huh. Он замирает, становится бетонным, но и не чувствует ничего, в том числе и радости. Но потом хочется, чтобы он любовь почувствовал, не сможет нечем. Все забетонировано саркофаг да да да я понимаю вот. еще у меня знаете какой вопрос сейчас очень много звучат фраз что от окружения человека uh -huh. зависит очень многое да. вот и мировосприятие и ну, как бы уровень успеха измеряемый в деньгах uh -huh. и ну и так дальше как бы и состояние здоровья да. то есть ты смотришь на тех кто бегает и ты с ними вроде бы и ты тоже начинаешь бегать вот а как вот и, и советы значит идут такие что Поменяй свое окружение, если у тебя не лидерское, не очень такое уверенное, успешное окружение, а ты хочешь стать поуспешнее, поменяй свое окружение. Как же его поменять-то, черт возьми? Да слушайте, ну опять-то какой-то очень... Мне предлагают какие-то очень картонно шаблонные игры, а я... Ну давайте я вам так отвечу очень красивая была такая метафора в мультике моего детства, когда там были собаки кардинала, псы там, которые три мушкотера да, да, были. Да, да. Вот, там было как-то есть... Луч, лучшие из лучших, говорят, они зализывают рано. Давайте возьмите лучших из худших. Лучших из лучших. Это, кстати, всегда вопрос. Если ты хочешь стать лидером, и хочешь поменять окружение. Я помню, у меня такой был момент. Сын мой поступал в какую-то школу изучения английского языка, ему было лет 7. И ему, он прошел тестирование, или там 8, и ему сказали, вот ты ровно на середине. Ты можешь быть лучшим в худшей группе или худшим в лучшей. Выбирай. И вот сейчас я знаю, что большинство родителей бы сказала, конечно, иди худшим в лучшую. А я, нет, я психолог, мама. Я говорю, как ты хочешь, ты мне расскажи, как ты хочешь. Я считаю детей личностями. Да. Говорю, давай поговорим. И он мне сам ответил очень интересно. Он сказал, ты знаешь, мам, я понимаю, что для того, чтобы лучше учиться, наверное, мне надо стать худшим из лучших. Но и у меня сейчас такой период, что мне хочется побыть лидером. Я хочу помогать, я хочу проявиться. И я, наверное, пойду там, где я лучший. И вот когда я там уже как-то себя уверенно почувствую, а то у меня там после прошлых курсов не очень хорошее осталось впечатление, я вот все буду настолько уверен. Тогда, когда я уже себя реализую, я пойду учиться. Так вот, чтобы именно. А сейчас я хочу быть лучшим из худших. И я вот такая вот отвратительная мама, ему это позволила. И он прекрасно это реализовал и там всем помогал, был на хорошем счету. Ребенок приходил, светился каждый день, да и фиг с ним с английским угу. языком. Это очень важно. Если ты хочешь стать лидером, возможно, не надо драться за лидерство с сильными. Найди и создай свою систему. Найди там, где ты нужен, возглавь футбольную команду вашего двора, ну, условно, да, создай маленькую компанию по приведению в порядок э, конкретно вашей набережной. И, возможно, ты в этот момент почувствуешься более сильным, обрастешь последователями, и тогда уже пойдешь сражаться за лидерство с другими. Мне кажется, это про это. Это про то, чтобы найти, где ты можешь быть полезен. И амбиции свои реализуй не, в, не туда, где, ну, ты сравниваешь себя с ними, а с тем, Какое у тебя за тобой окружение стоит, если ты лидер? Да. А вопрос еще: вот какой: значит, в Японии сейчас уже несколько лет угу. а, идет идея, философия, да, Кайдзен. Да, то есть, такая да. философия 50 там у них называется. Да. Вот. Это не, близка, не, непрерывное, но... постепенное, пошаговое совершенствование да. каких-то процессов внутри компании. У нас для ну, да, бизнеса да. сейчас мы говорим про да. компании. Да. И вот вопрос. Мы и японцы, мы же по сути, по менталитету немножко разные, вот, и то, что подходит японцу, русскому, наверное же, не подходит или нет? Ну... Но... Вот этот кайдзен, он у нас в России может существовать? У нас существовать? это назывались кружки качества когда-то. У нас это называлось три из теории решения изобретательских задач. У нас есть масса вот, инициативы, то, что называлось. Это в советские времена не все же плохо было. Там было много очень качественных Конечно. историй, да, которые тоже вместе с водой ребенка выплеснули. И мне кажется, что что хорошего в кайдз... вот в том, что вы называете Кайдзен для бизнеса? Так вообще философия Кайдзен отличная история на тему того, найти применение, что тебе нравится, за что тебе готовы платить, и, соответственно, что от тебя хочет мир, да, и как это все соединить. Прекрасная идея самореализации. Сейчас очень много вариантов, а в России, мне кажется, очень много. Вот. А здесь эта история вот о чем? Опять же, найди, где ты можешь быть полезным. Раз. А если ты руководитель, люди... Это, кстати, давно еще было, до всяких кризисов. Я для HR-ов проводила когда Сейчас я почти не работаю с компаниями. Я совсем перешла на работу с людьми, совсем. Но тогда это было много, и мы проводили такие исследования для hr -ов. Я рассказывала, понимаете, баланс брать-давать, такая интересная штука. Да? Они говорят, да. Я говорю, о чем это для вас? Они говорят, ну, это значит, что человек там хочет оплату труда. Я говорю, нет. Человек хочет, чтобы у него взяли... Он этого хочет даже больше, чем чтобы ему дали. То есть Он его, да? не просто признали, признали, чтобы ему дали признать, чтобы ему дали площадку, где развернуться, чтобы он мог творчество свое проявить, и оно было бы востребовано. И поэтому, чтобы вы как человека видели, да? да чтобы, чтобы работодатель его... пришел, например, и сказал ему, слушай, ты классный или ты классная. Да. Я вижу, что в тебе есть да? потенциал, может быть, сапоги не твои, давай ты там на молнии перейдешь. Например. Ну, да? Или из простых примеров, которые были давно и всегда были в компаниях, я не знаю, сейчас, может быть, опять очень востребовано, когда, например, один длинный коридор, вот прям длинный коридор, такое здание, да? Руководство предложило людям привозить самые классные фотки из отпуска. Угу. Мы их за свой счет распечатаем и сделаем фотовыставку, которая будет меняться каждый месяц. Будет подпись, кто сделал, где. Да это было вообще самое любимое место. Это длинный, нудный коридор, который все ненавидели. Потому что это было потрясающе. Потом там была тематическая выставка, глаза детей, там что угодно. Люди чувствовали, что они нужны, что они интересны не как винтика-закручиватель, механический, а как человек. Uh -huh. да? И, и кто-то, пожалуйста, там знает рецепт приготовления суши, конкурс суши по всему. Конкурс не в смысле, чтобы плохих выгонять, а в смысле, чтобы разно, Фестиваль, скорее, да, чтобы разнообразие было. Вот там, где люди... Воспринимаются как люди, где дается для них вот это пространство, гораздо здоровее дух и гораздо меньше влияния вот этих вот историй, связанных с цифрами, с ценами и со всем остальным, потому что люди друг другу нужны, вплоть до того, что когда-то. Короче, смешной был один из самых смешных, наверное, кейсов моей бизнес-историки, бизнес-тренера, когда это было давно, там, в начале двухтысячных х годов, когда Москву Сити застраивали, оттуда выгоняли ну как угонятьли там реорганизация была маленькие там были всякие заводики вот это все да. там была фабрика очень маленькая и нужно было трудоустраивать соответственно вот тех кто там работал нельзя было просто угу. закрыть предприятие так вот пришли четыре тетеньки возрастом именно тетеньки они выглядели как тетеньки от 30 тетеньки до 60 и угу. сказали нас только всех вместе. Нас вот если мы куда и пойдем, только потому что мы семья тут, мы вообще уже без зарплаты работаем год, вот, мы ходим на работу, мы тут дружны друг другу, а вы тут хотите нас разлучить, ну что, мы придумывали им там способ, придумали им, как им там создать артель, чтобы они были в вчетвером и не могли никуда, это было очень интересно, то есть надо понимать, что вот этот потенциал человеческий, в последнее время бизнес настолько, как бы сказать, можно я скажу, я да. Охренел. Охренел. И начал выжимать, правда? Я правда да, так считаю. Да, да. Это из-за чего я ушла и перестала с бизнесом работать, потому что стала соковыжималка просто. Просто людей стали отжимать и выбрасывать. И я стала их подбирать, одушевлять, возвращать в человеческий образ. Таким образом, слушайте, вот огромное количество людей хотело бы, ну, много же психологов, ну, да, все да. хотят какую-то бизнес-практику. А как? Да. Может вы коротко дадите как-то алгоритм. Что, что вот. именно? Ну, вот вы говорите, я ушла там от того, что мне не нравилось и стала заниматься чем, что тем, что мне Тем, что нравится. Да. Как бы это вот все сделать? Потому что это же процесс такой... Ну, смотрите, у меня есть на эту тему прекрасная книга, я считаю, по отзывам, угу. я так считаю, я бы плохую не стала угу. писать бы, конечно, которая называется «Мне все нельзя». Да. Она вот как раз про это, как найти, чем тебе заниматься, свои психологически сильные стороны и куда двигаться, например. А тоже мы сейчас недавно игру создали, такую трансформационную по этой книге, когда тоже можно себе угу. такую найти. Но Просто задать себе вопрос, да, что если есть три оси задачи, отношения и энергия, то чего я хочу по задачам, то есть какие задачи я хочу решать, какие у меня есть амбиции, какие деньги мне нужны да, вот и зачем. Второе – это отношение, в каком коллективе я хочу работать. То очень мало кто идет, ищет работу из этих соображений. Бывает такое, что человек говорит, я хочу с вами, и мне не важно, чем заниматься. Mm -hmm. Скажите, я буду вам полезен, mm -hmm. я научусь. То есть, ну, я хочу с вами. Да, это путь осознанности такой. Например, это просто другой путь. Да, есть третий, в каком состоянии я нахожусь. Может быть, у меня все хорошо, только я всю зарплату трачу на антидепрессанты, потому что у меня тергается глаз, я спать не могу. А так, в общем, отличная просто деятельность, просто офигенные люди кругом. Нет, это очень важно, потому что может оказаться, что мне такая нагрузка не нужна. Может оказаться, что мне надо там как-то... Стратегии Голубого Океана, то собственно книга так написана об этом. А на тему принципов руководителя я считаю гениальной совершенно книгу Кови "Семь навыков вот этих вот высокоэффективных людей", да, потому что она показывает некие принципы организации работы и идеологии руководителя, которые, конечно же, в тех стабильных системах вроде бы работают лучше. У нас у нас еще лучше они работают. То есть они могут не продержаться. То есть у нас компании могут не войти в список Кови просто потому что не могут столько лет быть на одном и том же так быстро меняющемся рынке но с точки зрения человеческих отношений перечитайте ее она сейчас особенно цена это прям много можно найти там по-настоящему да, работающих супер. инструментов еще знаете вот такой вопрос значит то что в чатах происходило в фейсбуке и инстаграме в последнее время мы же все видели что люди как бы поделились на два лагеря, угу. и эмоции были не сдержаны до слова как бы от совсем Однако такая же ситуация происходит и внутри компаний. Mm -hmm. Вот я руководитель, у меня есть, допустим, 20 Ой, человек, да. 10 за правых, 10 за левых. Блин. Как же их смирить или как бы их увлечь какой-то целью большой, при том, что сейчас все говорят, большой цели сейчас быть не может, потому что надо не стратегию выбирать, а тактику, то есть действовать в текущем дне, не задумываясь о будущем. Как бы эти вот группы... Это не такой простой вопрос, как кажется. Давайте я его разделю на три. Да. Первый вопрос, где взять из стратегии тактику, как сделать так, чтобы была важная задача для людей. Задача сама по себе важной или не не становится. Ее делает важной или не важной тот, кто ее ставит. Надо задуматься, как ее обрисовать, какими ценностями подкрепить. И понятно, что эти ценности должны лежать за пределами любых вот этих лево-правых историй. Эти ценности должны быть на уровне человеческом, на уровне выживания. В этом смысле, почему говорят, Жванецкий говорил, чтобы нас все друг друга полюбили, большая беда нужна. Ничего, перед лицом ковида отлично все сплотились, никто на левых и правых там особо никогда Ой, был, ну, по... нет, ну как делились? Споры были, ну, да, и да, ну, да, ну, хрепоты, да конечно. Храбаха, конечно, это, конечно. Но когда там кто-то умирает в офисе конкретно, после этого как-то обычно сразу все. Я вот об этом говорю: да? да? да. что нужна, когда... если там сейчас не до этого, а надо срочно. Там искать закупки, варианты новые технологические, да вообще просто некогда тупо спорить, да, это первое. Mm -hmm. Второе. Руководитель описывает свою реальность, куда мы все идем. И действительно на этом этапе часть людей может отвалиться и говорить, не, мы туда не пойдем, mm -hmm. нам туда не надо. Ну, тогда, как говорится, простите. Mm -hmm. И здесь очень важна еще третья штука, что я знаю таких мудрых руководителей, которые... В вводят систему наказания и поощрения. Очень простая. Он говорит, у нас территория здесь свободная от политики. У да. нас запрещено материться, употреблять наркотики и разговаривать вот на эти темы. За каждый это штраф там, не знаю, мыть туалет. И как у Джеки Чана в кино было. помните? Да. все ржали да, просто да, на площадке на да, киносъемочке. Да, говорит, тысяча да, долларов будет да. штраф за то, что вы срываете процесс. Да, да, да, да. да например. Да, и наоборот, и, соответственно, за то, что мы день таким образом прожили, отлично заказываем в офис всем, не знаю, конфеты, суши uh -huh. или там что угодно еще, что вы можете себе позволить. Uh -huh. И это, это очень важная штука. Кстати, когда-то, ну, когда это было не так важно на политической основе, я знаю, по поводу мата так ребята делали, потом отказались, сказали, что нет, это язык подписания большого количества контрактов, не можем так дорого платить, будем на матерном языке разговаривать в офисе, простите. Ну и, в общем, при, приняли все вместе такое решение. Но, но да, это, это руководитель... Здесь вот что важно. Понимаете, что Руководителю надо понять, что это его территория, если это его территория, конечно, что это его правило. Угу. И дальше есть, как вот во всех вот этих социальных сетях, модерация, да? Да. что если я на своей странице могу забанить человека, который начинает говорить, что все бабы какие-нибудь там. Угу. Все, до свидания, у меня нельзя так вести себя на странице. И в этом смысле слова забанить в социальной сети прекрасная тренировка тому, что в психологии называется собственные психологические границы. Да. Вот здесь очень важно руководителю определиться, какие у меня границы есть, что со мной можно и в моем коллективе, а что нельзя. Чем яснее эти границы проговорены до, не, до всех донесены, тем меньше там склок вот этих всех. Угу. Все понятно. Скажите, вот для бизнеса характерно такая, угу. такой фактор, как конкуренция. Да. Конкуренция всегда пестовалась угу. и даже превозносилась, угу. даже может быть и выше, чем стоило бы. Да, И вот потому сейчас... что это очень успешный способ извлечения этого топлива из вывода, чтобы выжить человек, пусть конкурирует, конечно, отлично. Да, сейчас конкуренция у нас в обществе, которая <с расхода> раздираема, но хочет вроде бы сплотиться а, большинством. А конкуренция как может превозноситься? То есть давайте замочим эту компанию наших конкурентов, пока там они проспали, а мы сейчас быстренько пройдем. Или как это вот все должно бы быть, чтобы было хорошо? Я... Не отвечу вам на вопрос, как это должно быть. Я подозреваю, что сейчас будет очень мощное расслоение. Будет расслоение на тех, кто говорит, ребята, не до этого, нам не надо сейчас друг друга драть. Нам нужно сейчас, наоборот, объединяться и решать внутренний вопрос с коммуникациями. Я помню, что у меня был один мой прям друг, он работал тогда техническим директором в одной компании телекоммуникационной. И он сказал, что он, собираются они с другими техническими директорами других конкурирующих uh -huh. компаний идти в горный поход. Uh -huh. Я говорю, да ты что, вы же там друг друга столкнетесь в пропасть. Как это? Он говорит, почему? Я говорю, ну вы же конкуренты. Он смеется, говорит, нет. Коммерсы конкуренты, а мы инженеры. Мы решаем одни и те же вопросы. Мы, реш... мы наоборот, нам надо решать вопросы, как нам э, друг другу не порушить связь, потому что мы таким образом вообще весь рынок обрушим. Мы решаем другие вопросы. И вот здесь, наверное, мне хочется ответить анекдотом на эту тему. Когда я плохо знаю, честно говоря, географию, не знаю. Я если... не плохо знаю. Да. Может быть, я... под, Соединенные под... Штаты. Какие два ковбойских штата между собой граничат? Ковбой. Да. Техас. И, и второй какой нибудь ну, рядом там с ними. не знаю. Вот и я также. Ну пусть будет Канзас. Канзас. Я не знаю, граничные. Кстати, они граничные. Да, ну отлично. Ну вот, значит, ровно на границе этих двух штатов стоит бар. Да, вот прям, прям на границе. Так называется, бар на границе. И один заезжий такой ковбой, вообще не оттуда, не оттуда. Он тут едет, у него жуткое желание кому-нибудь набить морду. Нужно завязать драку. Ну, бывает такое мужское в нем играет. Он заходит в этот бар, а там полный бар ковбоев, лошади, все. И он говорит, Техас, это конская задница. И абсолютно все мужики, значит, он, он рассчитывал, что сейчас он значит, завяжет драку. Все мужики абсолютно поднимаются. К нему подходит, скручивает, его выкидывают его в каналу. а, понял. Заходит, говорит, Канзас это конская задница! Те же самые мужики, весь бар абсолютно поднимается, снова его скручивает снова его в каналу значит, выбрасывает. Он говорит, недоумение заходит мужики, я что-то не понял я. Вы за Техас или вы за Канзас? Говорит, мы, сука, за лошадей! Понял? Вот. Мне кажется, что очень важно понять, за кого, и вот в зависимости от этого, либо конкуренция, либо, соответственно, объединение. Потому что если мы за то, чтобы вообще наше направление не исчезло сейчас, может быть объединение как раз, чтобы как создать новые, совершенно другие технологические цепочки, если правда санкции таковы, как вот, ну, ну, да. собственно, рассказ. И наоборот, да, если мы за то, чтобы клиенты себе переманить, мы можем сейчас очень быстро, пока они там все думают, быстро решите, все клиенты будут нашими. И, и, и это будет всегда так. Не, не воз, нету одной... Как только я скажу, что есть единственная правильная история, это максимальное разжигание конкуренции, которое только может быть. Угу. А я не люблю это все. Еще один вопрос. Сейчас огромное количество людей, которые обучают других людей. Получили да. какие-то сертификаты, знания, обучают. Угу. И к ним стали... Пожалуй, даже ну, зря вот, применять термин «инфобизнесмены». Это да. весьма как бы, непозитивном а... отношения. У меня это тоже задевает. Что вы думаете о тех людях, которые обучают других и которые попали под вот эту вот косилку с надписью «инфобизнесмены»? Ну, а что мы можем с этим сделать? Видите, какая штука. Дело в том, что э -э приклеиваются ярлыки очень быстро. И тот, кто, как говорится, первым стал того этапки. В свое время те самые инфобизнесмены достаточно много вложили сил, энергии и денег для того, чтобы э, очень простую мысль внедрить, что не надо ничего знать, не надо ничего делать. И вот как это хорошая реклама в товаре не нуждается, лохов полно. И вот. И, и они действительно... Довольно долго это существовало на рынке. Я ужасно злилась, потому что я занимаюсь психологией, тренингами, обучением. С 90 на минуточку второго года, чтобы было понятно, да? Я говорю, что вы пришли тут на мой рынок и вообще его превращаете непонятно во что. Я не хочу, после... у меня был период, когда я говорю, я не хочу называться бизнес-тренером рядом с вами просто. Uh -huh. Потому что это вообще отвратительно. Да? И э, действительно ничего с этим мы поделать не можем. Это есть уже. Как в анекдоте, когда подходит крыса к хомяку. И говорит, я не понимаю, дорогой Хомяк, вот тебе какие-то импортные корма закупают, какие-то подушечки шелковые, какие-то все. Я вообще э, только от крысоловки к красоловке меня травят, почему мы с тобой очень похожи, у тебя плохой пиар, говорит. Да, действительно, может такое быть. Но сейчас, слава богу, из-за того, что уже э, люди становятся не дураки они начинают пробовать и понимать и отличать одно от другого и вторая вещь, которая случилась, те, кто типа меня, говорили, я никогда не пойду в онлайн, не, не, не, не, не, пандемия нас заставила это сделать и мы там хорошо обосновались, не хотим уходить и таким образом вдруг у людей появилась возможность сравнить что такое хорошее качество, настоящее, профессиональное и вот какой-то вот этот вот непонятный дым и люди уже начинают выбирать и сами идут туда ну, Я считаю, что единственный способ такой вменяемый не переубеждать, а дать попробовать. Тест-драйв, то, что называется там дегустация, пробные версии. Попробуйте, посмотрите концентрацию, качество, примените что и выберите. Вот, считаю, Татьяна, завершающий подальше. вопрос. Да? А, какой позитивный сценарий развития текущей ситуации вы видите? Один? Ага. Ну, я считаю, что должны прилететь инопланетяне так. сказать, что это все был классный эксперимент. Всем спасибо, все свободны, и мы будем все свободны, и нам будет всем спасибо. Ну, я самый мне, мне очень... Они скажут вообще, все, каждый стоит свою планету, живите как хотите. И мы прям возьмем всем своим маленьким сообществом, создадим оранжевую планету, и нам будет классно. Ну, я не знаю, это смешной вопрос для меня очень, потому что что такое позитивно очень субъективная штука. Я подозреваю, что ровно из-за этого все так и происходит, что каждый движем очень позитивными намерениями. И самый позитивный сценарий создает, который не бьется блин никак с позитивными сценариями других людей угу. когда мы научимся договариваться нам будет сильно проще решать договор. я считаю что психологи всех спасут Нач... начните уже договариваться дорогие товарищи прорешайте свои детские а травмы. психологи между собой могут договориться Да тоже не особо вот почему я и говорю важно чтобы человек наконец-то взял на себя ответственность за то как он персональную хотя бы свою жизнь вот в любых условиях делает хорошо и тогда уму будет на что ориентироваться потому что я считаю что любовь к себе это когда я могу любить и себя и тебя одновременно вот тогда все нормально я в тебе тоже вижу нормального меняемого человека который просто другая картина мира ну вот и все и тогда нам не надо ничего выяснять я уважаю Тебя уважаю, понимаю, важно у тебя другая система ценностей, это красиво. Это долго еще будет, это там спиральная динамика про это много пишет на разных уровнях, это по-разному. Вы хотите, чтобы наступил быстренько зеленый уровень спиральной динамики, говоря там языком профессиональным, но пока не пройден красный, где там все друг друга мочат, синий, где все правила оранжевые, где люди правила обходят, не установить зеленый будет восприниматься как слабость. Вот. Ладно, мы будем верить в силу. Татьяна, Я спасибо тоже считаю, вам большое, силу. очень любопытно. Юмора. Огромное количество благодарности вам здесь в чате. Вы супер. Спасибо. Пусть все это в эти времена чувствуют себя живыми людьми. Мне кажется, вспомнят все то, чему они учились, и начинают это применять. Это кайфово для невероятности. Да. Поступи по-человечески, и да. будет все хорошо. Вообще. Да. Быть людьми очень классно. Особенно в сложные времена, никак иначе и нельзя. Спасибо. Спасибо. Let's go.